Почему болят колени? Что я делаю неправильно, как результат боль в коленях. В вашем случае мясо кушаете много, откажитесь от мяса, зелени, колени начнут хорошо. Это аксалаты у вас. Почему аксалаты? Очень сильно огорчение. Когда человек часто огорчается, то у него появляется боль в коленях, артриты и так далее. Огорчения могут быть связаны с будь чем. Огорчение по поводу войны, огорчение по поводу плохих слов, огорчение по поводу соседей, огорчение по поводу воды, огорчение приводят к тому, что появляются вот такие проблемы Обвинения и огорчение